Напоминаем, мы, наблюдатели, растворяем то, что нарушает баланс в душе. Если хотите сохранить хорошее здоровье, лучшее время учиться мудрости ⁇ это ноябрь. В своей реальности вы имеете то кино, которое крутится в вашем проекторе. Что нарисуете, то и увидите. Проблема лишь в том, что люди делают наоборот. Что видят, то и рисуют. Понимаете разницу? Для тех, кто умеет держать баланс в периоды эмоционального шторма, успех в делах вполне достижим. Время, однако, надо выбирать. Ноябрь – Неординарный месяц. Влюбляться и развлекаться можно всегда. В ноябре это хороший эмоциональный тренажер. Прочувствуйте по полной программе. Глубоко и масштабно. Астрологическая картина ноября крайне эмоциональная. Солнце в Скорпионе. Это уже нечто, что может подарить вам креатив. Глубина чувств может зашкаливать, если бы только один показатель. Давайте посмотрим на космограмму. Например, 12 ноября. Пока Солнце в Скорпионе, все примерно одинаково напряжено. Помните все же, это общие указатели. Точная и детальность скажет лишь ваш личный гороскоп. Ремарка. Подписывайтесь на наш канал. Не пропустите другие наши изыскания. Мы творим для вас. Итак, на космограмме красными линиями отмечены дисгармоничное взаимодействие планет. Их много. Зато не придется скучать. В скорпионе наряду с Солнцем присутствуют Марс и Меркурий, важные планеты активной деятельности и коммуникации, бизнеса. Все в напряжении. Марс в своей обители силен, он истинный боец, смелый, выносливый, а в Скорпионе, высокочувствительном знаке, активность его действий зависит от эмоциональной окраски. Солнце имеет гармоничный аспект с Плутоном, вторым управителем Скорпиона, мощным чистильщиком, требующим нашего преображения. Он придает большей мощи в любом деле. Как видите, скорпионовское воздействие велико. Будучи здравомыслящим и сбалансированным, на такой волне можно обрести успех. Силы достаточно. Главное, разумно ею распорядиться. Жизнь человека напоминает море. Оно может и штормить. Нас всегда куда-то несет. Если мы не ориентируемся по звездам в темноте, не используем компас и не смотрим на карту, то будет непонятно, куда приплывем. Борясь с морем, человек проигрывает, море сильнее. Но плывя вместе с волнами и помогая ветру направлять свой парус, можно успешно вырулить. В каждом человеке заложена способность к очень значительным действиям. «Отдельные люди переворачивали мировые устои как в лучшую, так, к сожалению, и в худшую сторону. Только от каждого из нас зависит, каким будет этот мир и насколько приятно в нем будет жить», – сказал Олдес Хаксли. Каждый человек представляет собой слияние разных энергий, которые отражены в астрологии двенадцатью знаками зодиака. И Скорпион вовсе не исключение. Пользуясь случаем, мы от души поздравляем всех солнечных Скорпионов с днем рождения, в их личный день. Мы вас обожаем и желаем истинного счастья, любви и нужного достатка, которое зависит от вас самих. Можем добавить, Солнце в Скорпионе дает активность, решительность, страстное стремление к обладанию – стремление властвовать и многое другое, что вполне можно почувствовать в ноябре. Почему философия и так серьезна, вы можете спросить. Снова посмотрим на ту же космограмму. Стелиум планет в Скорпионе в оппозиции к Урану и в квадратуре к Сатурну. Образуется Тау-квадрат. Очень взрывоопасная ситуация. Это показатель конфликтной формы поведения. Все условия взаимодействия между людьми находятся в прямой зависимости от формы поведения каждого, что вызывает противоречие между внутренним и внешним состоянием человека. Отсутствие взаимопонимания при решении важного для всех вопроса. Напряженные аспекты с Марсом трактуются так. Действия опережают разум то, что мы имеем сейчас. Реакция на события мгновенная. Человек проявляет горячность, нетерпение, вспыльчивость, агрессивность, неуступчивость и злость. Превалирует власть инстинкта, быстрая возбуждаемость и непредсказуемое поведение. Напряженный Сатурн своим участием еще сильнее обостряет ситуации и крайне настораживает. От него может пойти не только раздражение, умение концентрироваться, но и агрессивность, сильное намерение жестко разобраться с обидчиком. Уран в оппозиции к силиуму планеты в Скорпионе вносит чрезвычайно существенную лепту. Это молния огромной силы, высокая нервозность, критичность, демонстративность и беспощадность. Открытое выражение непризнания. Сложно сказать, у кого какие качества могут вспыхнуть под воздействием таких мощных напряженных аспектов. Вот такая гремучая смесь напряженных планетарных взаимодействий. Это мы рассматриваем лишь на личностном уровне, и то предостаточно всего. Только полное спокойствие и благоразумие несет созидательную силу и успех это вполне возможно. Совет второй от лао -Дзи. Будь простым и открытым, подобно долине в горах. Будучи непредсказуемым, оставайся трезвым. Успокоив свой ум, обретешь ясность духа. Помни о своей цели, будь терпелив. Смотрим на Юпитер, самую благостную планету. Она в такой связи наряду со смелостью добавит амбиции, авторитарности, авантюризма и неуступчивости. Зная возможное проявление многофакторной напряженной раскрутки, а мы сказали еще достаточно кратко, можно их обойти, методов также предостаточно. Понимая всю сложность управления собой, если мы чрезвычайно восприимчивы, лучше притормозить активные дела. А если не получается, учиться в таком режиме управлять своим поведением и стараться мирно урегулировать возникающие вопросы. Характер человека – это его судьба, ведь благодаря нашему характеру и личностным качествам мы сами выбираем себе жизненные обстоятельства. Но в чем именно заключается главное качество характера, которое влияет на судьбу? Об этом стоит размышлять, чтобы принести себе пользу. Надо добавить 14 ноября до 19 часов по Москве Луна без курса. Лучше отдыхать. Будьте спокойны. 19 ноября Лунное затмение. Напряженность на небосводе остается даже без затмения. Вдобавок ко всему, Нептун становится статичным. Путаницы прибавится, и скорее всего, инфекции – это участие Нептуна. Описывать не будем, в интернете уже много подробной информации на эту тему. Берегите себя, будьте благоразумны, соблюдайте осторожность во всем. И это тоже пройдет. Философ и писатель Олдес Хаксли выразил очень кратко, что могло бы служить человеку, обобщающей мудростью. Цитата. «Постарайтесь быть немного добрее. Любя себя и принимая себя с вашей неидеальностью и весь мир с его неидеальностью, вы становитесь добрее. И с вами становится немножко добрее весь мир». Хорошее напоминание и всегда кстати. До новых встреч!